Привет, дорогие друзья! С вами Виктория Харченко, психолог. И это видео я снимаю в связи со сложившейся ситуацией в мире, с этой пандемией, с этим коронавирусом. Долго не хотела записывать, но я понимаю, что карантин наш, он не закончится сегодня, завтра, послезавтра, не через неделю, не через месяц. И поэтому я хочу с вами поделиться, что людей сейчас тревожит, как эта вся тревога оседает у нас в голове в виде мыслей и что с этим делать. Поэтому начинаем. Итак, первое, что я вам хочу сказать. Это я люблю метафоры, и смотрите, наша голова – это как некий проектор, который, допустим, в кинотеатре сзади, за нашей спиной стоит и показывает нам фильм. И то, что в этот проектор какой фильм загружают, тот фильм мы и видим, когда сидим в кинотеатре. Так вот, я взяла а, вот такую вот елку, которая будет символизировать нам нашу голову с вами. А, то, что у меня было под рукой, это новогодняя елка. Вот смотрите, наша голова это, символизирует эту елка. И то, что мы будем вешать сейчас в качестве мыслей на эту елочку, это будут наши реальные мысли, которые мы с вами сейчас в свою голову загружаем во время этой пандемии. И смотрите, что мы обычно сюда себе грузим. Люди, которые тревожатся, они постоянно где-то э, читают информацию, читают в социальных сетях, читают в интернете, узнают от своих друзей, подруг, знакомых, мужа, жены и так далее. И смотрите, вот эти шарики новогодние, они будут символизировать нам мысли. Все мысли, которые мы сюда грузим. Помним, елочка – это голова, шары – это мысли. И вот смотрите, приходит муж с работы, говорит – допустим, дорогая, слушай, я там сегодня узнал, что в Италии там столько-то людей заболело, там во Франции столько-то, там в США столько-то, там умерло столько-то, пятое, десятое, такие раз и повесили вот это все себе. А тут пришла еще соседка, например, и сказала, ой, что-то я не знаю, вообще не могу выйти из дома, я боюсь, у меня паника. И здесь, например, там мама или папа, родители ваши что-то сказали, там, например, кто-то там им из, из их подруг, из, из их друзей пришла, то какую-то ссылку, где уже э, люди нашли какое-то лекарство от этого коронавируса, да, и надо срочно бежать это все покупать, и вы такие опять повесили, повесили эти все не ваши, но вы разрешаете себе в свою голову это запустить, и вот такие навешиваете сюда вот все вот сейчас смотрите повешу все шары, чтобы вы понимали, что мы вот так вот вешаем в свою голову мысли. Смотрите, я повешу на звезду, вот на вот эту, потому что у меня уже здесь нету места. Вот еще одно место. Раз, повесили. И вот у меня осталось два шара. Куда мне их повесить? Елочка вся завешенная. А информация есть. И что мы делаем? Мы эту информацию пихаем, знаете, как впихнуть то, что не впихивается. И вот мы ее пихаем, вот сюда вешаем, я не знаю, поверх сюда вешаем. И мы такие еще, знаете, мы же как елку наряжаем. Как мы наряжаем елку? Должна елка быть так, чтобы аж прям она прям переломалась от тяжести этих новогодних игрушек, конфетти, дождиков, я не знаю, снежинок каких-то. А у кого есть дети, они еще игрушки свои на елку вешают. Знаете такое? Вот они подходят, вешают вот это сюда. Потом, я не знаю, просто все, что есть под рукой, дорогие мои слушатели, вот сюда они вешают, еще какая-то вот акула, они сюда вот так раз, и она висит, еще можно какой-нибудь крабик для волос, ну, понимаете, что это мысли? Мы вешаем вот сюда, и вот она не выдерживает, и падает, все. Знаете, что, о чем это говорит? Это говорит о том, что вот этот вот, наша голова, это наш мозг, он просто не выдерживает столько информации. Скажите, пожалуйста, вот, вот так елка красиво выглядит вот так? Как вы думаете, ей ну вот нормально этой елочки? Вот, если бы она была живая, она бы сказала: "Ты что на меня навешивала только, Что это такое вообще? Что это за ерунда?" И наш мозг закипает от переизбытка информации, дорогие мои. И что нужно сделать? Нужно взять вот такую вот поливалку и остудить, полить свой мозг, вот это в свою голову. Полили, все, остудили, выбросили эту поливалку. И что я вам предлагаю? Смотрите, первое, первое, это задать себе вопрос. А что я лично могу изменить в этой всей ситуации в мире, в этой всей ситуации в стране? А что я лично могу изменить в своем городе? А что я могу изменить там, я не знаю, в медицине? А что я могу изменить там еще в чем-то? Ответьте себе на этот вопрос, что вы можете извинить, э, изменить во, во внешней среде? И если вы не являетесь медработником, и если вы не являетесь э, человеком, который занимается какими-то аналитическими вопросами этой всей ситуации и занимается снижением этого всего уровня, то есть э, что-то делает, да, что-то делает, чтобы. Весь этот карантин закончился, а вообще, чтобы все стабилизировалось экономикой 5-10. Если вы не относитесь к таким людям, то вы ответите себе на этот вопрос очень просто. Как я могу изменить все, что вот вообще вот этот коронавирус, эту пандемию, вот эту как? Никак! Никак вы не можете ее изменить. Вы только можете изменить в себе. В себе ну и в рамках возможно своей семьи если у вас все сплоченно семья сплоченная вы вместе сели обсудили как вы действуете какие меры предосторожности вы применяете где вы информацию получаете что, во что верите во что не верите так отлично мне пришла смс очка угу. мне кто-то написал какую-то ссылку Ну, есть у меня такой человек который мне присылает регулярно ссылки про коронавирус я очень благодарна но смотрите что мы делаем когда мы получаем информацию мы должны с сами фильтровать но об этом чуть чуть позже первое мы задаем себе вопрос что я могу изменить в мире ничего что я могу изменить в себе в себе могу видение своей этой ситуации поменять выработать какие-то действия и жить дальше второе что я вам предлагаю сделать это Сказать себе, я принимаю эту всю ситуацию в мире. Я принимаю то, что вот сейчас мы на самоизоляции. И даже если вы внутри не понимаете, для чего изолированы мы все, вы просто скажите, вот допустите то, что просто да, я принимаю, значит так надо. И не важно сейчас эта причина, почему и как. Мы это все узнаем обязательно, все все узнают немножечко позже. Да, откроется занавес я принимаю первое я осознаю я э, доверяю доверяю своему окружению близкому значимому для меня да я верю в серьезность этой ситуации и я применяю какие-то меры предосторожности которые в рамках моего мировоззрения в рамках того во что я верю и то есть как я живу. Это второй пункт. И третий, что вам предлагаю, дорогие, это разгрузить вот эту замечательную новогоднюю елку от этого всего мусора. Мы просто берем, шарики сами прям падают, и разряжаем, как мы обычно елочку разряжаем после того, как наступил Новый год. Я быстренько так ее поразряжаю, снимаю все эти шары, все эти негативные мысли, тревоги. Что все, кошмар, все, я вообще не знаю, дальше мир будет совершенно другим, всё, не, ничего не будет как прежде, и разное-разное-разное. То, что у многих сейчас срабатывает вот такая тревога, которая потом плавно может перерасти в неврозы, а неврозы плавно перерасти в что-то более серьезное. И там уже э, нужно будет обращаться не к психологу, а к психиатру. Итак, у нас елочка голая. Шикарная, красивая елка. Новая голова, новые мысли. Что мы сюда вешаем? Я лично предлагаю, лично мое. Это вы можете по-своему. Первое, я, смотрите, возьму шар. И в качестве первой мысли, которую я предлагаю вам загрузить в свою чистую сейчас голову, без этих мыслей, без этой всей информации, непонятно, нет проверенных источников, я предлагаю загрузить веру в лучшее повесить на елочку веру ну, веру не жен, женщину какую-то да а именно веру в лучшее и вешаю сюда ее на основании вера в лучшее это все все что вы для себя можете ответить что, что вы имеете в виду ваше мировоззрение для меня вера в лучшее это например я верю в то что карантин закончится кризис закончится каждый кризис заканчивается, каждый карантин заканчивается, и я верю в то, что это все закончится с наименьшими потерями, с наименьшими какими-то там поражениями. Я верю в то, что мою семью не коснется там этот вирус, да, а если он и коснется, то все пройдет в очень легкой форме, что, возможно, даже мы и не узнаем. И я верю в то, что, например, мое окружение, мое близкое окружение, это те люди, которые с моей точки зрения совпадают и ну то есть и дальше по списку во что вы верите вера в лучшее в общем вообще Второй шар я предлагаю вам повесить это тоже красный получился цвет это вера тоже вера в президента вера в городские власти вера вообще властям вера чиновникам там и пятая десятая то есть вера тем людям которым мы не привыкли верить. Согласны? Сейчас многие могут там сказать, боже, боже, нет, это же как же можно, как же пятое-десятое. Я не хочу на этом останавливаться, потому что у каждого своя точка зрения, но я вам предлагаю просто запустить мысль в свою голову, допустить, что это возможно, что возможно просто верить. Мы же верим, например, своим детям, да? Мы же верим там, своему партнеру, мы же верим своим родителям, мы же верим своему другу. Давайте поверим президенту, давайте поверим властям, давайте поверим э, верхушке, которая элита там стоит над нами, там, за спиной, я не знаю, ну вот вся власть от Бога, мне моя бабушка говорила, Царство небесное. Поэтому вы можете повлиять на власть? Я думаю, вряд ли. Вы можете что-то вообще изменить в рамках э, страны? Я думаю, нет. Если бы вы могли это сделать, вы бы уже это сделали. Угу. Поэтому вера в президента, вера в власти, то есть что если мы запускаем такой поток веры, вообще властям нашим, то я не могу это объяснить. Если есть люди, которые слушают это видео, вы можете прям в комментариях написать, как это можно объяснить, но это запускается поток энергии, который вот как-то передается, да, этому президенту, властям там и так далее, чиновникам, пятое, десятое, и они делают такие какие-то вещи, которые для нас, для всех, для всего народа являются приемлемыми и радостными, и, ну то есть с меньшими м, вот этими вот кусючими словами в ответ на них. Угу. Третий шар, который я предлагаю повесить, это снова вера. Не, не та же самая, другая вера, третья. Это вера, дорогие мои слушатели, в медицину. И здесь тоже такое противоречивое, да, вы можете сказать. У нас медицина, ох, ох ох как далека от европейских стран. Но я вам хочу сказать, что это тоже как про веру в президента. Если мы не верим в медицину свою, ну, я не знаю тогда, как мы будем дальше справляться с Этим всем потоком, во-первых, информации. А если вы заболеете? Вы, вы же пойдете к этим невер, неверящим, э, к этим врачам, в которых вы не верите, правильно? Конечно, пойдете. Ну так если вы заболеете, не идите к тем врачам тогда, если вы в них не верите. Здесь тоже поток энергии запускаем, веру врачам, веру в медицину. Да, есть дыры, но вы понимаете, что у каждого человека есть и плюсы, и минусы. Угу. У меня есть... Куча недостатков. Ну, я с ними живу. У меня есть много достоинств, я тоже с ними живу. У вас есть куча недостатков. У вас есть достоинства. И у президента, и у медицины есть куча достоинств и куча недостатков. Поэтому давайте фокус поменяем на достоинства да, на плюсе. Все, на этом дальше я не останавливаюсь. Третий, э, четвертый шар, который я предлагаю повесить, э, ну, это такой тоже из основных шаров поэтому, видите, как фундамент это. Проверенные источники информации, о которых я уже говорила. И вешаем сюда. Замечательно. То есть фильтруем полностью, фильтруем всю информацию. Не нужно вот так вот это всюду сгребать, вот это все, все, что вам присылается, все, что вы читаете. А мы же как делаем с вами? Многие тревожные люди, они утром просыпаются, берут свой телефон, свой любимый. А что сегодня? Так, а в Украине сегодня 400 заболевших Через час человек нажимает, ага, уже 401, через два часа он нажимает, опять 401, блин, цифра не растет, надо через час человек еще проверить, опять нажимает, так, 401, цифра не растет, зачем вы долбите эту кнопку? Так цифра и так без вас вырастет. Она вырастет без вас, не надо притягивать. Ведь все, что мы сюда грузим, все, наш мозг это запомнил, да, этот проектор наш загрузился, он запомнил, память у него там такая. Запомнила она все вот это вот, и она отображает нам именно то, что в него вгружено. Поэтому, если мы сюда кидаем утром, нажимаем F5 там на компьютере, там, или просто обновить страницу и думаем: Господи, где же там 402 уже человека? То мы это все себе грузим, и мы это все потом ходим и замечаем. У нас фокус на этом заточен. Меняем фокус, и будет жить классно. И не будет такой тревожности. И вообще не только с этой пандемией, вообще возьмите себе за привычку в жизни менять фокус из минуса на плюс. Да, это сложно. Да, это не за день, не за два вообще. У ну, людей даже года уходят на это. А кто-то так и не приходит к этому вообще. Поэтому все, я заканчиваю, иначе я могу говорить просто часами. И смотрите, мы повесили на нашу елочку, на нашу голову фундамент. Базовый, это первое, вера в лучшее, обязательно, если мы не верим в лучшее, мы обязательно себя загоним на крючок, на крючок страха, тревоги, неврозов. И дальше немного сложнее будут диагнозы. Это будет, дорогие мои, обязательно будет дед. Потому что, когда человек находится ну, в заточении, да, в клетке, скажем так, у него он ограничивается. Он ограничивается, во-первых, в социуме, он не общается с ему подобными, так как он ранее общался. Он берет гаджеты и начинает что делать? Залипать, возможно, какие-то интернет-игры, еще какую-то ерунду. И у него просто теряется его реальность, и он потом не понимает, ну, многие. многие возможно, будут не понимать, если они сейчас не остановятся. Да? Они могут потом просто не понять, а где реальность, а где виртуальность. И тогда просто наш мозг, ну это, в общем, ладно, отдельная тема для видео, и тогда наш мозг, договорю, он просто э, не будет такой, как обычно, у него будут отсутствовать какие-то логические задачи, то есть логика у него будет снижаться. А если у человека снижается логика, им легко управлять. Все, дорогие мои, всем желаю здоровья, здоровья в своей голове. Вот смотрите, что вы вешаете на эту елку, что вы грузите в свою голову. Здоровья вам на уровне тела, здоровья эмоционального, здоровья духовного, в общем, здоровья всего и отовсюду. С вами была Виктория Харченко. До новых встреч в следующих видео.